Oh, my God. Здравствуйте, Денис. Хорошего вам дня. Я знаю, что вы по пятницам заняты бизнесом на земле, но я прошу прощения. Уделите всего несколько минут. У меня всего лишь три вопроса, которые мучают не только наших партнеров, но и людей в интернете. Первый вопрос. Скажите, почему так много площадок у нас в фунде? И второй вопрос. Многие не верят, что вы публичный человек, публичный админ, что вы работаете честно, открыто как некоторые э, админы. Никогда не скрываете свое истинное лицо. Э, некоторые админы э, даже работают под другими именами, фамилиями. Э, но не знаю, почему туда люди бегут в эти хайпы, э, сломя голову толпами. И третий вопрос. Э, расскажите, пожалуйста, немного о себе. И сколько можно э, у нас в фонде заработать? Э, многие хотят слышать э, не только от нас, как от специалистов, но и от вас, а от админа. Спасибо вам огромное. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Денис, я являюсь администратором фонда взаимопомощи в World Money. И многие задают один и тот же вопрос, почему в фонде взаимопомощи так много площадок. Ответ не заставить тебя ждать, он очень прост. Потому что вы, строя себе структуру в фонде взаимопомощи, вы всегда будете развиваться на той или иной площадке. Кому-то нравится двухместки, кому-то нравится трехместки, кому-то нравится семиместки. У нас именно маркетинг-планы совмещены между собой, и они построены именно в таком порядке, чтобы каждый человек мог зарабатывать на той или иной площадке, выбирая выбирая тот или иной маркетинг-план. Если человек хочет развиваться в трехместных матрицах, пожалуйста, он может развиваться в трехместных матрицах. Если человек может, хочет развиваться в семиместках, ему нравятся семиместки, пожалуйста, он может развиваться в семиместках. Если хочет в двух местах, пожалуйста, он может развиваться в двух местах. Каждая площадка отличается друг от друга именно своей вкусняшкой, именно своим уникальным маркетинг-планом. Почему именно уникальным? Потому что эти маркетинг-планы маркетинг были придуманы администратором фонда, а также его помощника. Каждая площадка развивается в своем направлении. Ну а также, также мы создали сейчас на данный момент площадку э, она называется Golden Ring Mini где заработок идет с пяти площадок одновременно представляете, развивая всего лишь одну площадку Golden Ring Mini вы зарабатываете на пяти площадках одновременно Пять площадок, представляете это очень круто это просто нечто скажите мне пожалуйста, почему я работаю открыто, я э, не стесняюсь показывает свое лицо, я не стесняюсь ничего, абсолютно ничего. Я не, стесня, я не стесняюсь никого, я не боюсь никого. Я работаю всегда открыто. Вот почему, почему именно, когда э, какие-то админы, да, два э, или три месяца э, держат вот этот, вот этот э, проект, да, а потом его закрывают, а потом открывают следующий, вы обратно бежите, э, э, просто бегите толпой. Туда. почему почему вы бегите туда толпой вы все бежите туда толпой я не понимаю и почему смысл смысл на два 3 месяца э, туда зайти просто получится или не получится сорвать денег и почему вы на него не говорите да он плохой админ я к нему больше не пойду почему смысл я вот не могу понять вы не знаете этого человека вообще, вы абсолютно не знаете, вы с ним не знакомы. Вот я перед вами, вот я перед вами, вы приезжайте ко мне домой, пожалуйста, увидимся, пообщаемся, попьем кофе. Вопросов нет, где-то посидим. Почему, почему я должен скрываться? Я работаю с вами честно, я работаю с вами, с вами реально честно, я работаю с вами реально... Э, на нормальных условиях. Почему именно такое вот отношение я не могу понять. Вы когда бегаете вот реально по проектам, вы, э, вы с, э, даже не, не задумываясь, кто там админ, э, что он из себя представляет, кто он такой, вы просто вложили деньги и ждете, э, ждете халявы, да, когда, э, когда придет халява. В сетевом маркетинге запомните раз и навсегда, халявы нет и не будет. Если вас спонсор зовет на пассив сетевой маркетинг, включите голову, голову мозги прочистить себе. Голову включите, это сетевой маркетинг, это не инвестиции. В инвестиции, даже если вы пришли, вы все равно начинаете приглашать. Почему? Потому что вы в инвестициях, вы также зарабатываете именно на партнерке. И вы также хотите, помимо свой, своих инвестиций, все выше, и выше, и выше заработать эти денежные средства именно по партнерской программе. Почему в инвестициях вы работаете, а придя в сетевой маркетинг, вы сидите на попе ровно? Хотя в инвестициях, в самых-самых, в таких вот долгосрочных, вклад вы только можете забрать, свой вклад через полгода. Через полгода вы заберете свой вклад. А еще через полгода вы заработаете плюс 100%. В сетевом маркетинге вы уже завтра можете забрать, через час, через полчаса эти 100%. В сетевом маркетинге вы можете сразу же забрать 300, 500, миллион. Сразу же. С 2000 рублей. Вложив всего лишь 2000 рублей, вы можете заработать 300 тысяч. Это сколько процентов, вот вы мне скажите. Сколько процентов с 2000, и вы заработаете 300 рублей. Почему именно такое вот отношение, я не могу понять у людей. Они вот э, все до сих пор верят в сказки. Нужно в реальность верить. Нужно реально, реально э, посмотреть правде в глаза. Реально, когда вы посмотрите правде, правде в глаза, и вы поймете, что... Сетевой маркетинг это и есть стабильность в заработке в интернете. И сетевой маркетинг дает очень много процентов. Очень много процентов именно к вашей прибыли. Помимо стабильности в сетевом маркетинге, больше заработок в интернете не приносит никому ничего. Да, если вы программист, если вы дизайнер, если вы верстальщик, если вы занимаетесь э, вот этими всеми делами, да, вопросов нет, вы будете зарабатывать нормальные деньги, но вам при придется также работать. Дизайнеру делать картинки, э, де делать, э, делать сайты, э, диза дизайн сайту, делать э, различные, различные фишечки. Программисту нужно э, код писать, верстальщику нужно верстать это все. Понимаете? То есть вы кто? Вы вообще вот пришли в заработок в интернете, вы вообще вот, реально, вы пришли в заработок в интернете, вы вообще кто? Вообще кто вы? Вы посмотрите сами на себя, вы кто? Вы простой человек, как и я. Я точно так же, 8 лет назад, я точно так же пришел в заработок в интернете. И у меня за спиной ничего не было, я не знал ничего абсолютно. У меня даже страничек в социальных сетях не было. Вы представляете, да? Страничек в социальных сетях не было. Ни одной странички. Но я преодолел это все. Я преодолел. Я э, реально поставил себя э, на, на именно тот уровень, да, который сейчас я достиг. Я преодолел это все. Каким образом я это все преодолевал? Я учился, учился, учился, учился, как работать в сетевом маркетинге, как продвигать. обучение и есть, и есть то развитие, то развитие в сетевом маркетинге. Но прежде чем начать зарабатывать, мне пришлось, мне пришлось уделить два года своего собственного времени на обучение, продвижение. И я до сих пор учусь. До сих пор учусь, вот вы представляете, я до сих пор учусь Присоединяйтесь в фонд взаимопомощи и э, мы будем зарабатывать вместе. Вы не думаете, что сразу э, я новичок, например, да, я пришел в интернет, и я хочу сразу с 2000 рублей, я хочу заработать 200 тысяч. Ну это минимум, а можно и миллион сразу. Вот вы представляете, ну людей вообще не поймешь с 2000 они хотят сразу сразу заработок да но при этом ничего не делать такого такого не бывает реально столько процентов никто не может вам дать реально столько процентов вам ни один инвестиционник ни одна сетевая компания точно также не даст если вы новичок нужно работать понимаете вот вы будете работать, и все у вас будет за best. Вы научитесь именно продвижению. Когда вы научитесь продвижению, вы потратите на себя, вы тратите это время, замечу, на себя. Но в то же время, когда вы выучите рекламу по продвижению, то вы можете рекламировать все, что угодно. Вы уже будете настоящим рекламщиком. Точно так же и я сейчас на данный момент э, занимаюсь не только интернет-бизнесом, но занимаюсь и также земными делами. Я продвигаю салоны, я продвигаю квартиры, я продвигаю машины, чтобы они быстрее продавались. Я продвигаю некоторые маленькие компании, которые ко мне обратились э, за помощью. Понимаете, вот оно. Вот. И то есть на земле точно так же этот труд пригодится я, я не херачу лопатой я просто сижу в интернете и зарабатываю деньги точно так же и вы можете зарабатывать деньги вместе с нами приходите в фонд взаимопомощи и мы вас всему научим строя один раз себе структуру вы зарабатываете на всех площадках точнее можете зарабатывать на всех площадках одновременно. Так что присоединяйтесь, и будет у нас все классно, все супер. С вами был на связи Денис, администратор фонда взаимопомощи. Всем пока-пока!